Всем привет! Мы находимся в городе Казани, в подземном переходе. Здесь у нас есть один такой самородок, чувак, который поет очень круто Высоцкого. Сегодня я с утра специально спустился в переход, чтобы посмотреть, здесь ли он. Он сегодня здесь, и я хочу прямо сейчас провести небольшой официальный эксперимент, попытаться с ним исполнить дуэтом что-нибудь из репертуара Высоцкого. И, возможно, что-то мы сейчас с ним исполним. Давайте посмотрим, что из этого получится. Let's go! Я предлагаю сегодня же день рождения Бесоцкого. Да, ну что? Да, давайте попробуем спеть что-нибудь из его репертуара. Да можно, мне просто надо подготовиться как-то. Может я без гитары? Без гитары? Да, или сразу с гитарой? Ну не знаю, как удобно. Да. А какую песню? Давайте подумаем. А может быть, знаете какую? Он мне желтые огни, вы слышали ну, давайте, давайте вот это. Давайте попробуем. А вы музыкант, да? да я гитарист Просто здесь не очень слышно будет. Пойдемте, сюда, может быть туда, сам переход. На пораз, еще раз, сонята как надо, мне желтые огни и хреблен По времени, утро. Две минутки, подождите, уйдем. еще Не так, как надо этот гору По пыхах Чтоб чего не вышло Ангель стоит далеко А, а под горою Вишня Как склон Увид плющок Мне бы тот рада Да еще раз Да еще много много много много много много много много